Та самая легендарнейшая, имбейшая доставочка. Просто здесь очень все имбейше. Вот это как меня сюда спавнят. Вот я, я пришел в этот мир. Меня вот этот чил сюда припер. Зачем я не знаю, лучше бы себя там где-то оставил. Ну что, а вот и я со своими прекрасными, красными ручками. И вот этим прекрасным кактусом, которым я очень люблю биться. О. Ау. Ладно, все. Так, что у нас тут? Может, бутылочка прекрасная. Здесь можно вот так вот взять эту чашечку. Здесь есть чашечка. Ну ладно, здесь есть баночка. Мы берем такую баночку. Сюда наливаем, расколотливаем. Зачем нам выходить на вот эту улицу? Я же знаю, что сейчас там будет. Сейчас этот король будет стоять. Говорит, иди сюда. А, -а, а Ты шо, офигел? Так, у нас нет воды. Пожалуйста, спустись вниз по трубе и вы... Выясни, что случилось. Чего вот этот чел узырит? Глаза пузыри, да? Капец, он, конечно, огромный, а мы маленькие. Он там нам ничего не сломал. Да все-все, я пошел. Не надо меня тут гнать. Этот легендарный чел. И сейчас я уверен, что у нас будет меч в левой руке. Если это будет в правой, то это будет вообще. А ну да, конечно. Атакуем. Блин, вот честно, это так классно, когда ты снова это проходишь так прикольно а пон у меня 13 ХП не надо было как-то сбиться а здесь кстати по моему здесь кстати по моему вообще другой уровень вот первый здесь не было этой балки здесь просто уже был проход к каким к этим к я не помню короче что там дальше было но здесь вот этой трубы вообще не было прыгаем сюда далее с этой трубы прыгаем сюда вам прыгаем эту дверь ну вот, вот, я же вам, вам и говорю, что вот этот уровень был первый. Вот Того уровня не было. Прикольно, прикольно. Даже вот, мы не будем проходить одно и то же, то, что мы до этого проходили. Если вам понравится, короче, просто пишите там все дела. Продолжай, и все. И будет дальше у вас супровод. Так вот, будет, мы даже будем проходить не одно и то же, а то, что добавили новое. Ведь я уверен, что. За три года почти что сюда что-то новое добавить. Я бы мог уже проходить... Там я видел какая-то новая часть вышла Супролэнда. Ну, не прям Супролэнд 2, а просто какой-то DLC, но я не смотрел. Кстати, этот Супролэнд, который я сейчас играю, я его забрал в Epic Games, получается, по раздаче. Ну, так вот получился вот такой вот намек Так, короче, здесь понятное дело, что нам нужно на Ctrl присесть, тут... Мы выключаем сейчас эту фигнюшечку. Вот здесь вот где-то используем на Е. E. Конечно же, это будет не так интересно. О. а можно, кстати, пройти тут. Ну мы этого делать не будем. В общем-то, да, я здесь немножко еще поиграл. До этого. Ну, я там прошел 5% максимум. Просто решил заценить без записи. Понятное дело, что это не так интересно, когда я впервые это проходил. А сейчас я прохожу это да не впервые. Ну, я уже все забыл, потому что, ну, е-мое, три года прошло. Ага. Ну, вот интересно всегда было, где находится это место, вот. Надо бы найти... Опа, давай еще немного, чтобы не могли починить. Это понятно, что эти синие, блин, вонючие сломались. Синие! Да, иди в Синевиль и поговори с их королем. Я пойду с тобой в Синевиль. А, со мной я... Ну я мое, ну вот зачем я там нужен? Я как будто бы... Приноси в магазин золотой бочки, чтобы получать новое улучшение. Дай в курсе, в курсе, в курсе. Ну что, теперь у меня не так жестко лагает, как в той серии. Теперь запись будет намного плавнее. Вот... Я уже как бы, ну вы видели, да, я над... думаю, что вы видели мое вот это вот сообщение, там во вкладке в сообщество. Идти. Let's fucking go. Не получается. Мне кажется, что тут прыжок надо. Да, на 100% надо прыжок. Так, вот мухи здесь можно наполнить? Холодец, можно упасть? Ой. Ага. Вот так, Да. А, получается, получается, тогда здесь должна вода была идти. Вот сюда в колодец. И они должны были ее брать, но здесь ее нет. Надо будет, когда будет финал, надо будет сюда прийти и посмотреть. Реально здесь так вода стала идти. Ну, мне кажется, что да. Так, здесь вот эти железки. По-моему, их плавить можно пушкой. Так, здесь, по-моему, 100% нужна скорость. Да, 3 секунды, но мы здесь за 3 секунды не добежим вообще никак процентов нужна скорость, но мне уже есть на нее денежку, поэтому сейчас мы подойдем к этому бобрику и купим у него скорости. Блин, два раза быстрее, это как будто бы в 10 раз быстрее. Вот реально. Так, открываем. Изи просто. Открываем и здоровье врага. Показывает полосу здоровья врага и количество наносимого вами урона. Пон. Здесь белая краска. Мы можем все, что хотим, перекрасить в белый, получается. Так, что ты тут нам скажешь? Лол, ты единственный, кто пытается сделать хоть что-нибудь. Мы все просто стоим тут и ждем, пока ты все исправишь. Ну, по, по факту. А це кто? Смотрю, меч тебе неплохо помог. А, это самый человек, который мне давал меч. Чтобы укрепить здоровье, смешай зеленые листья с водой в этой вкусно Вкуснотища. Смешай зеленые листья с водой Да-да, давай -да -да сейчас наполним воду Опа Найти фокус телепортации Я покажу его улучшенную версию Если кто-нибудь согласится быть моим ассистентом Не хотите стать моим ассистентом, сэр? Зайдите в одну из этих коробок Захожу Блин, он меня закрыл, он сейчас меня повезет в а? Теперь он В другой коробке Но я остался в этой, да? Вот и доказательство ну да, по факту. Шо? Ага, ты ужасен. Провал. Понял, слышишь ты? Зачем ты все портишь? Да, нафиг. Так, меня вообще хотел наполнить воду. Наполнить воду в эти губки. Let's fucking go. Оп-оп-оп. Сюда запрыгиваем. И вот сюда закидываем. Итак, нужно нам сделать еще одной губочкой. Кидай зеленые листья. И получается перепуг. Let's see. И, -и, -и, -и, -и здоровье плюс 10. У меня максимальное здоровье увеличено на 10. Не пытайтесь повторить. Работает только один раз. Ну, по факту. А ну-ка. И все же, зачем ластику синяя сторона? По крайней мере, красная часть намного сильнее. Больше. Больше. Какой сильнее? Боже, тупень. Ну, короче, эти челы -э тут спорят. За ластик ну, Понятное дело, Кра Красное больше, потому что красная лучше, чем синяя. Можно те что-нибудь, чтобы вставить сюда? Так, ну такой белый кристалл мне нужен. Здесь есть. А, ну, ну факт. Потрясающая игра, намного лучше, чем предыдущая. Великолепно. 5 из 7. Найн! Довольно занимательная игра. Вот прям вот честно вам сказать. Очень интересно. Тут я просто нажимаю Найн, и появляется 5 Найн. 5 девяток. По-моему, я что-то слышал, что за это можно получить ачивку, но, по-моему, я ее уже получал. Потрясающая игра. Предыдущая еще какая-то была. Опа, смотри, а мы сюда можем запрыгнуть, и здесь есть у нас секретная зона с сундуком. Нифига себе тут мани. Мы богачи. Так вот, я хотел взять этот кристаллик, поднести сюда. Нажать на эту кнопку, и он получится белый. Ну естественно, есть Я это. О, нифига себе, я его пну. Я это помню, еще там сто лет назад я это такое же самое делал. Так, ставим, открываем. Здесь у нас, как обычно, куча монеток. Ну, как куча, не совсем много, но монеточки есть. Так, ну мы наверное здесь все сделали, что можно было. Только, опа. Еще максимум здоровья. Неплохо, неплохо, неплеха, неплеха. Там Чел стоит сверху. Надо у него спросить, что с тобой не так. Видишь что-то огромный красный кристалл? Там за скалами. Обязательно сходи туда. Так, здесь тоже есть какая-то дверь, но я не знаю, как туда попасть. А, кстати, тот самый проходище. Вот здесь. Сто процентов сейчас получится у нас с него запрыгнуть. Шо, не получается. Есть, наверное, какая-то другая интересная фигня нужна. Чот не получается у меня запрыгнуть в эту секретную зону. Ладно, фиг с ним. Если найдешь золотые бочки, положи их вот эту коробку, чтобы открыть новое улучшение. Максимум монет x2. Ну давайте купим. Теперь вы можете носить с собой два раза больше монет. Вернись ко мне, когда получишь силовой курс. Ну, в курсе в курсе. Так, там есть бочка. Попробуй нести ее в магазин, чтобы открыть новое улучшение. Ломаем здесь вот эту баррикаду. Запрыгиваем сразу же сюда. Берем эту бочечку. И я кидаю бочечку. И сам иду на выход. И бочечка у нас находится здесь. Кстати, по-моему, перевесить вот эту бочечку мы можем вот этой бочечкой. По фактам? Ха, по фактам. И в итоге, я получается, две бочки достал. Сейчас отнесем первую. Я думаю, что это нужно было сделать силовым кубом. Но вот, силовой куб 23. 20... 20 коинов, мне нужно где-то достать коины, <coughs> где-то сделать, конечно, так, и здесь где-то еще одна была бочечка, вот она валяется, сейчас мы ее принесем в магазин и посмотрим, что с нее может нам такое интересного выпасть, я надеюсь, что нам, нам 100% не хватит на это денег, потому что у меня всего лишь 7 коинсов, и что тут на максимум здоровья, ага, 10 коинсов, у меня даже таких денег нет, ну, короче, довольно интересно. Так, тут три конца собираем. Что это чем напишет? При помощи силового куба ты можешь достать оттуда бочку и принести ее в магазин. Хорошо, вот так вот как-то ее пропихнуть с собой, а? Как-то ее забагать, Не, Не получится. И все сломалось нафиг. Опа, а вот и бобры. Или тончики, те самые. Нифига себе их тут много. А что тут так много, я не понял. Не, ну их там, тут, их тут просто дофигище. Я помер? Фига себе. Я когда-то в жизни не помирал вообще ни разу. В Супраленде. По-моему, это так сейчас странно. Умереть в Супраленде. Ну тут понятно, здесь, ну просто, сколько здесь этих бомжей. Я эту фигню. Погнали дальше добывать где-то монеты, потому что нам нужно 20 коинцев, чтобы дальше все вот это делать. Там опять бежит этот чел, блин, а? Так, там двери, походу, которые закрыты. Я себе лего-двери, прикольно. Я так хочу поп попасть туда, но для этого мне нужен двойной прыжок. Пон! Так, а сюда я допрыгну, верно? Спасибо за фотоповедомление. Так, ну, в общем-то... Так, ну, в общем-то, у меня уже есть денежка на силовой куб. Но так как здесь можно видеть свет, это значит, что здесь добыча. Теперь с убитых врагов будут выпадать монеты или здоровье. Монет выпадает больше, если у вас полное здоровье. По! Это неплохо. Привет, пупсик. Ну, видели, как я его жестко закомбил? Прям вообще закомбил так закомбил. Так, ну шо, Мах, давай, я сейчас куплю силовой куб. Я к тебе приду, тут ты, как бы, ну, не обижайся. Тут все дела. Я украду у тебя эти монеты. Зажмите для проекции, отпустите, чтобы создать куб. Пон. Стань туда и создай под собой силовой куб. Не перед собой, а прямо под ногами. А, пон! Все, погнали. Во, вот, это уже довольно неплохо. Да запрыгиваем, ставим кубик, ломаем вот это. Зажми кнопку силового куба, чтобы, э, чтобы выбрать место его появления, создать источник света. Прикольненько. Так, смотрим, что у нас здесь о. Монетки. Вот это, вот это неплохо. Монетки, монетки всегда нужны. Монетки это имбуля. Так, я как вижу, здесь нам нужно создать по фасту силовой куб, чтобы пройти. Ну да, я помню эту задачку. Это у нас регенерация плюс 5. Повышает отдел регенерации предел регенерации здоровья на 5. Действует только если у вас уже есть регенерация здоровья. Пол. Так, ну мне где-то нужно добыть, я так понял, двойной прыжок. А, я в курсе где? Я в курсе где. Побежали туда. Вот тот чел, с вот это. Да, с вот это фигня, вот эта бочка. Вот здесь, походу, она типа выкатывается, падает в лаву. Мы должны сюда поставить, чтобы она в лаву не упала. Так, хорошо, тогда берем бочечку. Можно ее пересоздать. Вот эта белая кнопка, это значит, вот просто взять и пересоздать. Будем знут. Я, честно, уже все позабывал. Ага, так, сейчас я поднесу ее в магазин. Вот эта бочка. Мне кажется, процентов что это двойной прыжок. Опять эти монстры сраные, блин. Нельзя подходить к синевилю. Ты меня понял? Тут вот они, кстати, ползают, а вот в красновиле они вообще не ползают. Так, я не понял, где моя бочка. Бочку верни. А вот, все, она закатилась под власть. Ну, шо, я думаю, что это будет двойной прыжочек. И Интересно, сколько 36 коинов ты что, с ума сошел или шо, я не понимаю. Что так дорого-то? Не, ну теперь мы точно сможем запрыгнуть к тому сундуку. Вот так вот, оп. Оп. Секретная локация. И, ой, монетки. Вот это мне сейчас повезло. А, мне не хватает одной монетки. Нет, это печаль. Вот это я вам скажу печаль. Одной монетки не хватает. Где можно достать одну монетку? не неа не не не Вот этих бомжей. Все, я добыл монетку. Даже две. Даже две монетки я добыл. Это прикольно. Так, ну все, погнали тогда сейчас красной. Закупать двойной прыжок и проходить уровни... уровень дальше, получается. Теперь вы можете прыгать два раза подряд. Позволяет вам огибать углы в прыжке. Неплохо. Сейчас мы побежим к тому челу, которому очень жестко нужен был двойной прыжок. Все, сейчас вот наизит двойным прыжком всех за сками. Привет, пупсик. Я вижу, что тебе нужно сюда поставить силовой кубик. И здесь появятся вот такие штуки. Мы сюда запрыгиваем и добываем дучок. урон мечом плюс 2. Ничего неплохо. Но столкнул тебя оттуда. Ботик слитый. Так, проходим. Let's fucking go. Прыгай сюда. Круто, чувак. Вон. Так, а вот этот синяя какавка. Ну-ка, иди сюда. Что он там пропал? Да, ну конечно, пропал, блин. Открываем дверь тут. Хорошо вперед. Попробуй уровень куб на голову какого-то монстра. Ничего не происходит, не работает, значит. Ну что, друзья? Я думаю, на этом мы будем заканчивать нашу первую серию по Супроленду. Мы нифига себе большой сундук, а ну-ка откроем. Монетки. Мы довольно, мы прошли уже этот первый уровень. Вот та фигня. Мы уже начинаем проходить вот этот вот с какими-то трубами с какой-то киркой. Ну это все уже, я думаю, будет в следующей серии, если вам, конечно же, понравится Суперленд. Ой, еще одна секретная зона, но, е мы урон мечом все. Ну с вами был Лет. Всем до свидания, наконец-то я могу это сказать, потому что я все нашел. Сим поку.